Короче, попытка купиться номер три. Кейс батл. Первым делом открыть надо звезд. Почему? Но ну, звезды иногда могут дать. На баллике 35 рублей и 5 копеек. Первый раз она дает на 15 рублей. Мы откроем второй раз, чтобы. Ну, друг. Океанская глубина. 19 рублей. Два раза в минусе. Мы это продаем. Это норм. Мы это продаем Меня не хочется возвращать сайт Ладно, мы идем открывать Silver Elite Silver Elite первый раз окупает Суть дойти до 100 рублей 60 до 100 В минусе Очень плохо Пока у нас 53 рубля на баллике нам должно сейчас дать очень хороший дроп. Выпадает говно Авик. Хотя окупает. Странно. Очень... О, тот самый контейнер. Как же давно его не было. Тот самый контейнер. Полет. Окупает или не окупает. Магнит. Ок! Тоже пять И там у нас 55 рублей уже. Идем еще раз росте открывать. 6 рублей. Баланс красивый. Все. Пошел сливать. Ладно. Однако это очень хорошо. Потому что ветеран полетов... О, мы можем открыть один раз Дэнди. Из Дэнди нам выпадет блок Ласка. А, нет, выпадет Северный лес. за 15 Сюда мы больше не идем. Мы открываем быстро. Хватка. Быстро. Генератор. Дворник. Боец. 62 рубля. Неплохо. Суть сделать надо 100. А? Мало их. Во, все, пошел. Вот чертеж негатив. Эпидемия. Серебро. Уже на 94 рубля нападало. Можно продать скар. Нам хватит еще на два раза. Древняя земля. 16 рублей. Алоха. 7 рублей. Суть надо, чтобы вот тут вот было 100 рублей. С 50 сделал тебе 2. 11 рублей? 7 рублей. Угу. Все плохо. Нет, сюда мы не пойдем. ты может дать. Блок Луная дочь. 97 рублей. Продадим пока это. Так, у нас 38 рублей. Нам хватает еще на минимум 2 раза. Продадим негив. Уже 68. Нам на один раз. Райский Страж. 17. Нормально. 11. Плохо. Серебро. Нормально. Сейчас если сделали 100 рублей. 97. Почти. Почти. 38 рублей. Можно еще раз открыть Селеролит. Магний прототип эксолот за 19 рублей нормально говно и говнецо. Угу. вот это вот это вот это продаем на 23 рубля мы можем один раз открыть еще раз silver просто гасим ее. коммутатор а вот это уже а вот это за 9 рублей вывод каков вполне спокойно можно сделать x2 просто открывать дешевые кейсы и все это на вывод это на вывод это на вывод конец